Добрый день, дорогие друзья, и снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня я проведу мастер-класс по жестовской росписи и покажу вам, как можно написать длинные листья. Итак, я уже набрала на кисть зеленую краску, сделала ее лопаткой. Сейчас я прикладываю конец кисти к подносу и веду до самого конца длинного листа. Проводя кистью, вы должны видеть букет в целом, для того, чтобы у вас не получилось кудрявой листвы. Так как это замалевок, здесь не нужна никакая прописка, но тем не менее, вы уже должны видеть, как оно будет смотреться уже в прописанном варианте. Вот у нас с вами уже получился букет из листьев. Спасибо вам за внимание. С вами была Куликова Анастасия. До новых. Встреч.